Приветствую всех сталкеры. Микрофон артем вы на канале Артемов. Мы продолжаем проходить сталкер чистое небо. Это уже пятая часть. Сейчас мы должны отправиться за кругом в темную долину. Вот такие у нас сейчас делают. Так, мы обойти тут огромный ров и его не перейдем. Так, это наша. Я здесь? Да, это наша. Хорошо. Все, сейчас отправимся в темную долину. Very sure. Если достанешь ствол, пристрелю. Стой спокойно, брат. Больно не будет. Сталкер, не дергайся. Ты кто такой? Что здесь делаешь? Я наемник, еще Сталкер по кличке Клых. Скорее всего, он уже мертв. И я бы не советовал тебе тут долго околачиваться. Почему мертв? Что здесь происходит? На нас постоянно кто-то нападает, действуют профессионально, не оставляют нам шансов. У нас вроде бы контроль во всей долине, но это не помогает. Единственное место, где более-менее спокойно, наша база, база свободы. Если хочешь поспрашивать о Клыке, тебе прямая дорога туда. Спасибо за информацию. Ну рассказывай, я весь внимание. Четвертый. Это первый. Что за стрельба? Что у вас происходит? Черт, еще одно нападение. Наемник, проверь, что случилось. Ладно, давайте. Вообще нифига не видно даже с фонариком. Вдруг аномалия там, чё? Попасть легко, там. Не... Ну шо, ну ладно. Тень черного бойного там была поменьше. А, это Да-да-да, это одно этажа. А, нет. это что другое. Что скажешь, брат? А, блин. Шимбуш пошел. А что, братишка? Подведи затворную руку. Снова кому-то от меня что-то нужно. Чукин, плохое место для прогулок ты выбрал, Разве не в курсе, что у нас постоянно нападают? Торчать у нас на басе, а тем более носить комбинизм свободы, делает опасно. Мне нужен сталкер под прозвищей клык. Слышал такого? Лично его я не знаю. Недавно заходил там один бродяга. У него и нашего верхнего какие-то свои мутки. Только разговаривали они без свидетелей. Может, это твой был, не знаю. Как мне попасть к Лидеру Свободы? А, резкие ты что понос. Значит, пока база на карантине, об а ауэкзиденции у верхнего не может быть и речи. Тем более, что ты наемник. А с другой стороны, если, скажем так, окажешь нам одну сумму, саму за тебя словечко. Так как, берешься? Выкладывай, чем дело? Возле базы пси-собака завелась. Прохода не дает. Как запах еды из бара почуют, все туши, свет начинает намиться, как дурная. У ребят уже нервы не на месте из-за ее грибуных фантомов. Разберись-ка ты с этим вопросом, тогда я поцелку серьезно. Считаю, ее уже нет. Не отвлекай меня по пустякам! Занят я! Я... блин не не вижу типа, собак видите здесь фантомы ой у нас патронов все мало Успел ее убить раньше, чем появились ее фантомы. Значит, был была вообще жопа. Станкер, жизнь дарит тебе возможность найти верных товарищей в рядах свободы. Ё, Только... как успехи, наемник? Ну что, погонялась собачка? Не имеет значения, главное, товар мертва. Отлично, теперь будет задача посложнее. Нужно доставить боеприпасы нашим на дальнем форпосте. Дуй прямо к это наш торговец. Он расскажет, что и куда именно нужно будет тарабанить. Принято. Иди лучше монстров стрелять, а то людей от работы отвлекает. Что-то у что А, честь. Слушай, повезло тебе сегодня, дорогой. Только сейчас куплю задорого, продам задешево. дешево. Привет, приятель. Чего изволишь? Я от коменданта за боекомплектом. А, все-таки нашелся герой. Почему герой? В зависимости, понимаешь, боятся у нас за ворота виснуть. Нападение один за другим. Я думаю, это они люди, это они чистая сила. Мы слушаем, стреляют, мы бежим на блокпост две минуты. Две минуты, слушай, а ребята уже не живут все. Даже через рацию никто говорить не успел. Если это даже люди, они все знают. Знают, где каждый наш патруль, каждый наш человек. Слыши меня, дорогой, я так думаю, кто-то нашел плотную информацию, сливая, да? Такой нехороший ерунда получается. Ну вот тебе посылочка для наших ребят. Где они, я дал им твой КПК, будь живой. До я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Слушай, деньги не главные, понимаешь, да? Иди, дорогой. Ха-ха, прикольно. Никак тебя. Никак. Чему ко. Так. Ты не сильно. Так, что там происходит? Узнать, что произошло на выпусти. Че еще сделаем? Центр что-то пришел там. Да, минут им, конечно, наемник. Стреляем нам куда-то надо идти, тихо, тихо. Ммм, ну-ка любимое оружие о ништяк о ништяк пока сталкира свободно а вот задание принести какое-то еще как Что там? Сколько оно? М -м, состояние нормально. Добавляемся лишнего килограмма и идем к Чехову. оружие так, где чехол Сталкер, жизнь дарит тебе возможность найти верных товарищей и предать свободы Только здесь ты найдешь тех, кто прикроет тебе спину и поделится последним куском хлеба А я куда идти? Ладно, а, да. сейчас разберемся. я закурился. У тебя наш персонаж. Похоже на тень чернобыля графика такая же. Ну, может получше. К так этому минут. Туда, туда, все, понял. Здорово! Проходи, сталкер. Ну вот и познакомились лично. Меня зовут Чехов, я здесь главный. Запись с ПДА, которую ты нашел, ну кое-что проясняет. Ведь как получается, все выходы из темной долины на замке, а нападения на блокпосты и патрули не прекращаются. Бывало, только вышел патруль с базы. Раз, и всех положили. Ребята уже думали, может, чем зону обидели, зато она нас и наказывает. Начали узелки всякие заговоренные вязать, амулеты против призраков мостырить. А Оказалось-то, что мистики нет коменданта нашу информацию о всех наших передвижениях сливал крыса паскудная. А, так вот он что? Неприятный поворот. Да, не ожидал я от него такого. Ведь сто лет его знал, вместе свободу подымали, вместе артефакты первые добывали. Я же ему как себе все планирование ему доверил, а он продался скотина. И где теперь комендант? Как только по нашей частоте прошла запись разговора с форпоста, комендант исчез. Все, нет его. Понял, что дело труба? Сейчас для нас главное найти его. Он знает, если не все, то многовато, честно. Выхода из долины на замке, так что уйти далеко он не мог. Мы его ПДА отслеживаем. Он сейчас недалеко от дороги на кордон. Несколько групп уже выдвинулись в том направлении. Я слышал, у вас был сталкер подписчик Да, был такой. Все редкими деталями интересовался. Знал, наверное, что у нас лучшие технарии во всей зоне. Ну так я продал ему эту деталь, а что? Денег он отвалил прилично, не торговался даже. Вот нафига она ему, не скажи, не знаю. Такие вообще-то ставили в старые армейские шифровальные машины. Он как деталь получил, сразу и ушел с базы. Все, больше я его не видел. Ты не знаешь, куда мог пойти Клык? Я тебе помогу, только если ты мне поможешь. Ну, не обижайся. У нас расклад такой грустный, что свободе скоро неким будет базу от бандиков защищать. Помоги мне выяснить, кто на нас нападает, а я дам тебе информацию, где искать Клыка. Идет. что я должен сделать? Делать. Найди коменданта и достави его живым или мертвым, а я тебе за это шепну, где искать Клыка. Координаты ПДА коменданта я тебе скину. Договорились. Ну, все, поговорили! Теперь за дело! Так, отлично! Комендант, вот так. крыса, конечно, продажная, да Варюга. А проверим он. Ну его на месте нет, конечно. Так, вы там что, совсем охренели? Пипиками в бане лениться будете, а сейчас заснулись его, ясно? Так, идем, идем, идем, идем. и не надо. Ну что, будем его просто расстреливать? Или же он все-таки нам что-то скажет? пощадим. Если попытается убежать, валить, пристрелить, я его сам пострелю, без мучения, потому что так она так болото могут быть кровососы. эти болотники будем ходить главное в болото не влезть не хочу с ним встречаться мы Тобой, ну, что вольный что-то на мелка на She did. Хорошо, он будет сделан. Так, ну это не он. А, блин. это тоже не он. И это не он. Я знаю, где он, но мне надо сначала... Всех, всех кошманов. Вот. Отлично. Блин, нет ни одного бинта главное. Не, ну это хамство. убери оружие. Погоди ты. Может тут что-нибудь? О, это другое дело. там до полепня не подалеку от старой фермы скинул кое-что когда от кабанов драго там кабаны надо бы еще наших вызвали из славки дети боевики одному идти туда варик ну, если конечно будет много патронов хорошее оружие это, конечно, хорошее, но нужно еще патроны получить. Гранат. Граната у нас нормальная, 18 нет, что -то. Нет и ничего, не нету? Нет. У нет. меня скоро утро. Сонарик, видите, конечно. С фонариком идти, конечно. уже можно и с Уже светло можно сказать. Что скажешь, брат? Но, пасар... спасибо за помощь. После перестрелки на ферме понятно, что за нападениями на свободу стоят наемники. И данные СПД коменданта тоже это подтверждают. Но тут появляется другой вопрос. А на кой ляда оно им надо? Ведь мы до того всегда держали нейтралитет. Тогда, получается, они контракт выполняют. Вот только чей? Долго или военных? Вот здесь пока с ответами не очень. Но это уже моя забота. Потеряем предмет пока Щукина. Что насчет Клыка? Ты свою часть договора выполнил, так что слушай про Клыка. У нас он искал редкие детали. А мне стало интересно, с какой то радости ему вдруг понадобилось это рухлять. На прямой вопрос он не ответил, не мое, мол, дело. Только я ведь пасовать не привык. В общем, нашептал технарю нашему. Он частоту ПДА Клыка и хакнул, чтобы я пару дней проследил, куда хозяин направляется. А направлялся он че? На свалку. Там его ищи. Кстати, частоту клыка я сохранил и тебе уже скинул, так что дальше дело техники. Его местоположение теперь у тебя на ПДА отмечено. Спасибо за информацию. Ну что, поможешь свободе еще раз? Готов. Мы многое выяснили, но атаки наемников не прекращаются. Мы вымотались до предела. До сих пор не представляю, как наемники попадают в темную долину. Ведь все дороги перекрыты нашими блокпостами. Похоже, где-то есть тоннель, о котором мы не знаем. Оттуда наемники и лезут в темную долину. Нужно срочно выяснить, где это нора, и подорвать ее к чертовой матери. Как ты собираешься найти же с наемника? Это же как поиск индуктической беседы. В долине есть одна старая установка еще с советских времен. Геодезисты соорудили. Она состоит из трех антенн. Если активировать все три ее антенны, то можно будет сканировать поверхность почти всей долины. Если дело выгорит, мы сможем засечь, откуда появляются отряды наемников. Что я должен сделать? Одна из антенн находится прямо здесь, на базе, но две другие держат наемники. Помоги взять эти установки под контроль. Договорились. Удачи! Будет полезная информация, приходи. Или снис. что с друзьями рассказывать? А кто Это мы сделаем следующий следующей серии. Да, в следующей серии мы пойдем заборы. захватывать антенны, лагерь на болоте будет недалеко, и, возможно, еще такую немкуркапу потом. Всем спасибо за просмотр, с вами был Артем, были на канале Артемов, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.